Друзья, добрый день! С вами Татьяна Смирнова, преподаватель фэн-шуй и циментунзя, консультант школы Натальи Пугачевой. Продолжаем знакомить вас с тенденциями 9 периода фэн-шуй, которая окончательно вступит в свои права в 2024 году. Осталось совсем немного. На мастер-классе, который мы посвятили этой теме, вы узнаете, на что нужно будет обратить особое внимание в повседневной жизни, чем лучше заниматься, Какие профессии будут в тренде, какие системы организма будут наиболее уязвимы, как подготовить свои дома и квартиры к смене энергии и еще много других полезных советов для того, чтобы чувствовать себя в этот период уверенным и успешным. Сейчас мы находимся в переходном периоде от земляной триграммы Гэнь к огненной триграмме ЛИ. И если понаблюдать, что происходит вокруг, то уже можно заметить признаки этого периода. Вы обратили внимание, насколько важным для нас стало сейчас общение в чатах, в социальных сетях, в Инстаграм? Компьютерные экраны, гаджеты – это все связано со стихией огня. Огонь – захватчик. Он распространяется во все стороны очень быстро. Он захватывает все больше и больше территории, вовлекает все больше и больше людей. Мы связаны многочисленными контактами, сообществами, боремся за количество подписчиков, за количество лайков. И этому есть объяснение. Считается, что в период действия триграммы Ли важным становится создать и продемонстрировать как можно большему количеству людей идеальный образ. Ту картинку, которую мы хотим видеть. Пустить пыль в глаза, убедить остальных в своей успешности и уникальности. Огненные ворота сцена и звезда-небесный герой из Южного дворца в системе Цимен Дунзя делают нас всех немного артистами, надевающими маски, и толкают проводить как можно больше времени в мире иллюзий, фотошопа и виртуала. Не зря же символ триграммы Ли – это павлин или петух, птица с ярким оперением, распускающая свой хвост, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания и заставить им восхищаться. Но стихия огня – это субстанция непостоянная. Огонь быстро гаснет, если в него не подбрасывать дровишек. Поэтому, если хотите подольше поддерживать смоделированный в соцсетях образ и удерживать внимание, то будьте готовы регулярно выкладывать все новые и новые фотографии, писать новые и новые посты, создавать свой личный бренд и заботиться об имидже вашей компании. И тогда слава и известность вам обеспечены. Элемент огня 3 «Триграммы Ли» настраивает на атмосферу легкости, праздника, веселья, Поэтому в этом периоде будут популярны профессии организаторов вечеринок, юбилеев, свадеб, корпоративов, детских праздников, где самыми заметными, конечно же, будут девушки и молодые женщины от 15 до 30 лет. Именно они – главные действующие лица триграммы Ли, то есть девятого периода. В этом возрасте больше всего хочется нравиться, знакомиться, влюбляться. Однако важно будет и уметь время от времени останавливаться и брать под контроль разбушевавшиеся эмоции – ведь со стихией огня не шутят. Огонь может как согреть, так и сжечь дотла. И тогда придется лечить сердечные раны и расстроенные нервы. Кстати, сердце и сердечно-сосудистая система, нервная система организма – это как раз те органы, которые потребуют пристального внимания, профилактики и своевременного обращения к докторам. Продолжая тему здоровья, нужно сказать, что в триграмме ЛИ много людей в очках, то есть с плохим зрением. Это и не мудрено человек уже проводит, а будет проводить еще больше времени у экранов компьютеров. А это гарантированно приведет к ухудшению зрения. Поэтому на повестке дня будут стоять разработки в области офтальмологии, новые методики диагностики и лечения глазных патологий. И если у вас есть проблемы со зрением, не отчаивайтесь. Наука идет вперед семимильными шагами. И уже, может быть, через пару-тройку лет может появиться решение именно вашей проблемы. Огонь – стихия быстрая, переменчивая и непостоянная. И в этом, пожалуй, главное отличие триграммы Ли от стабильной земляной триграммы Гэнь. В девятом периоде люди будут больше перемещаться, чаще менять работу, жилье, будут меняться жизненные приоритеты, а материальных зацепок, наоборот, будет меньше. Наиболее дальновидные и финансово успешные люди уже сейчас начинают планировать и размещать свои активы в соответствии с веяниями времени. Например, Татьяна Бакальчук, основательница «Валберес», чье состояние в 2021 году достигло почти 11 миллиардов долларов, отказалась покупать квартиры своим детям. Бизнесвумен уверена, что не стоит себя привязывать к одному месту и что жилье всегда можно арендовать. И хотеть машины, шубы и яхты уже совершенно не модно. А модно тратить деньги на то, что дарит живые эмоции и делает тебя счастливым. А вот во что конкретно будет выгодно вкладываться в следующее 20-летие – мы с вами подробно поговорим на курсе, посвященном девятому периоду. А также вы получите полный список рекомендаций по подготовке и обустройству наших с вами жилищ, что нужно будет сделать обязательно для того, чтобы дома нас поддерживали и оберегали в меняющихся условиях. Оставайтесь на нашем канале, нажимайте на колокольчик под этим видео, переходите по ссылке ниже, вводите ваши контактные данные, и вам на почту придет электронное письмо с приглашением на мастер-класс на самых привлекательных условиях. Количество мест на мастер-классе ограничено, поэтому прямо сейчас переходите по ссылке, вводите ваши контактные данные для того, чтобы забронировать свое место на этом мастер-классе. Буду рада поделиться с вами своими знаниями и уверена, что они принесут вам пользу. С вами была Татьяна Смирнова. До встречи в новых видео.